Поехал Трофторок Сам Сам поехал, мужики Ну как сам? Почти сам Вот как-то так А, еще немного, еще чуть-чуть. Смотрите, что вырыл. Три копейки. Но ну, тер. 74 а, 1974 года. Вот, валялись в огороде. Вот такая вот штукенция, мужики. С гербом СССР, <с <in> <smart> прям как название группы, <smart> как-то так.